Я не пьяннее никогда. Твой номер шестнадцатый, помалкивай в трубочку, ясно. Мир тесен. Теперь горбатый! Ребята, а это я ломаю дверь. Это же не наш метод. Я злой и страшный серый волк, их поросят, так знаю толк. Нароческ, Лихосовский. Бабу -ягу со стороны брать не будем. Воспитаем в своем коллективе.